Здравствуйте, дорогие специалисты, врачи, доктора и профессионалы своего дела. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о деловой возможности, о том, чтобы сотрудничать с компанией NOSPI, какие выгоды, какие ценности вы можете получить благодаря этому сотрудничеству. Во-первых, много людей учатся работать только по шаблону, по стандарту. Это очень эффективно, потому что в Турции очень эффективная медицина и вместе с тем иногда шаблона недостаточно иногда нужны дополнительные знания и расширение своего терапевтического диапазона и э, сотрудничая с НСПИ вы можете добавить к эффективному лечению то что поможет быстрее восстановиться э, ускорить э, процессы э, восстановления подпитать организм облегчить прохождение тех или иных э, заболеваний за это клиенты вам будут благодарны. Именно поэтому, что хочется отметить, что это не просто торговля баночками, когда вы смотритесь как продавец на рынке. Вы специалист, который разбираетесь в том, насколько эффективна та или иная продукция, и ее рекомендуете. И рекомендуете только самую эффективную продукцию. И люди однозначно будут приходить к вам после с благодарностью, приводя к вам новых и новых пациентов. Третий момент, что очень важно. это поднятия вашего авторитета. Многие люди боятся рекомендовать какую-то продукцию, которая, может быть, не была прописана в протоколе, боясь потерять свое имя, авторитет на рабочем месте. Рекомендуя продукцию НСП, вы улучшите результаты своих пациентов, своих подопечных и ваше имя как, как специалиста будет дороже и лучше. Если вы будете получать профессиональное нутрициологическое образование, то вы стан, будете становиться как специалист все дороже и дороже, дороже и дороже. И многие люди будут у вас консультироваться, будут получать у вас как устные платные консультации, так и консультации на приеме. И последний, самый важный момент – это то, что вы можете стать лидером мнений. Вы можете обучать других врачей, вы можете стать специалистом и авторитетом для других людей, которые не имеют того знаний, который вы получили чуть раньше. Вы имеете и багаж знаний, и со временем, работая с НСП, вы наберете огромное количество результатов довольных людей, которые восстановили тот или иной вопрос по здоровью. Итак, что касается денег. Большинство людей, которые работают с НСП, имеют стабильный ежемесячный доход. То есть, этот доход поначалу будет дополнительным и просто дополнять ваш доход на основной работе, в течение года-двух этот доход может стать выше, чем то, что вы зарабатываете на работе. Через 3-4 года вы будете выбирать, сколько времени вы будете уделять NSP или основной работе, потому что, скорее всего, доход в NSP будет превышать то, что у вас будет на работе, потому что клиенты постоянные, Продукцию берут все больше, рекомендуют э, других людей, и ваш доход от американской компании становится больше, чем на основной работе. Поэтому мое приглашение вас рассмотреть эту деловую возможность, прийти к нам, обучиться и иметь двойную тройную зарплату.